Итак, мы выяснили, что существуют интересные инструменты, это акции и облигации, при помощи которых мы можем зарабатывать деньги, зарабатывать пассивный денежный доход. При этом акции позволяют нам участвовать в развитии бизнеса компании и владеть маленькой ее долей. Но существует несколько возможностей, как можно в этом поучаствовать, как можно, поучаствовать в, как можно купить акции, купить облигации другие финансовые инструменты на бирже и сейчас мы рассмотрим 5 основных способов которые вы можете для себя который может частный инвестор выбрать для себя для покупки от каких-то активов на бирже первый подход он самый сложный но он может быть и самый интересный и самый прибыльный но при достаточной квалификации того человека который пытается инвестировать это самостоятельный поиск и отбор хороших компаний. Тут огромные возможности и для роста себя как инвестора. Это возможность анализа различных отчетов компаний. Но это требует самого большого количества времени от вас. И это, наверное, подойдет не для всех. Но хорошие компании можно найти и всегда находятся в любой фазе рынка. То есть, когда рынок очень сильно растет всегда можно найти компании которые не успели за этим ростом но по своим показателям по качеству работы компании готовы выстрелить и начать стремить набирать в цене даже на падающем рынке когда все плохо есть компании которые на этом могут найти наоборот для себя нишу который может в любой момент выстрелить мы уже говорили я приводил цитаты известных инвесторов что падающий рынок когда все плохо когда все рушится это лучшее время для инвестора когда вы подбираете хорошие акции далеко на на дне то есть на при низких ценах потому что когда изменится ситуация когда начнется подъем и рост экономики она происходит все время циклически то это лучшее время для старта таких компаний которые подобрали фактически за гроши потому что другие инвесторы кто-то из-за страха, кто-то из-за того, что им потребовались деньги в кризисной ситуации. Избавились от них, а вы их подобрали по очень хорошим ценам. Вот это самый интересный процесс. Я им занимаюсь самостоятельным поиском и отбором. Но мы в данном курсе будем говорить, найдем другую схему, которая иногда и для большинства работает даже лучше и более предпочтительно. Второй способ это воспользоваться взаимными фондами. Взаимные фонды это понятие на зарубежных рынках работает. На нашем рынке есть аналог это ПИФы. Это поевой инвестиционный фонд. В России вот такой аналог взаимных фондов. В Америке, в других странах это будет называться взаимным фондом. Смысл похожий: это портфель акций, который отбирается профессиональными управляющими. В текущий момент самые крупные компании взаимные фонды это принадлежат компании BlackRock. Будем еще подробнее эти компании разбирать Vanguard Group, State Street Global Advisor. То есть вот эти самые такие мощные компании, которые занимаются профессиональным инвестированием. Можно доверить им управление, а только отдать им деньги. Третий способ – это хедж-фонды. Хедж-фонды немножко часто путаются в терминологии. Это не те фонды, которые занимаются хеджированием рисков. Это название – хедж-фонд. Это инвестиционный фонд но он ориентирован на максимальную доходность при заданном риске. У них меньше ограничений, в, в отличие от взаимных фондов. На следующем слайде мы их сравним, вот эти, чем они отличаются, взаимные фонды и хедж-фонды. И за счет того, что они имеют меньше ограничений, у них выше риски и выше может быть потенциальная доходность. На текущий момент самый известный крупный фонд – это Bridgewater под управлением Рэя Dalio. Известный очень человек, инвестор – его книга тоже приведена в списках в конце в литературе можете почитать очень интересные э, рассказы в его жизни он рассказывает как надо инвестировать как к этому относиться в россии тоже существует некий аналог хедж фондов это общие фонды банковского управления я участвовал в ФБУ и могу сказать что получил очень хороший урок и основательно обнулил свои счета то есть мне Фонд за счет того, что они неправильно просчитали риски, вернули ни много ни мало 5% от вложенных средств. Вот такой был у меня очень неприятный, но с другой стороны очень полезный урок. Иногда за хороший урок не жалко заплатить денег. Были у меня еще после этого большие убытки, гораздо больше, чем по фондам банковского управления. Фонды эти, кстати, принадлежали такому известному Юниаструмбанк, был в свое время, он активно продвигал и рекламил эти фонды. Конечно, на текущий момент, уже зная и понимая, что такое биржевой рынок, я бы, конечно, на такие рекламные ловки уже не попался. Но даже управляющие консультанты в этих фондов, они были свято уверены, что они делают благое дело и что они могут только зарабатывать деньги для своих клиентов. Они очень сильно ошибались, также ошибался вместе с ними я и потерял 95% вложенных денег. Следующая, четвертая группа – это индексные фонды. Мы тоже их подробно разберем. Это фонды, которые четко следуют за некими базовыми индексами. Понятие базового индекса мы введем в последующих уроках. Тоже будете это понимать, что это такое. И самая интересная, пятая группа – это торгуемые на бирже индексные фонды. Exchange Traded Fund. Это ETF сокращенно. То есть это именно те фонды, с которыми мы будем работать. Именно их мы будем покупать. Через них мы будем выходить на покупку акций, облигаций, различной недвижимости, золота и других инструментов. Вот именно с ними мы будем впоследствии работать. А сейчас давайте пока сравним, чтобы понимать, что такое взаимный фонд и что такое хедж фонд. Вначале рассмотрим сходство между взаимным фондом и хедж-фондом. То есть, что это такое? Это под управлением фонды, которые создаются под управлением профессиональных управляющих. То есть, людей, которых, для которых покупка, продажа акций, облигаций и других инструментов является основным видом деятельности. Они должны в этом якобы хорошо разбираться. Участие определяется количеством купленных паев фонда. То есть, как, например, компания, когда она выходит на... Рынок биржи первичное размещение делает, делится на количество акций. Также и фонд. Собрали они 1 миллион долларов, поделили на количество паев, и вы можете эти паи покупать и продавать. То есть купили один пай, участвуйте там, в одной, скажем... Ну, если у вас 1000 долларов, купили пай на 1000 долларов, участвуйте. Пай может дорожать, дешеветь. Соответственно, пай дорожает, вы зарабатываете. И участвуйте, если купили еще два пая, большее количество можете заработать денег. Есть, вот как это все происходит, участие. Зависит результат от качества управления фондом. Вот это вот в любых и в тех и в других фондах все зависит от качества управления, от тех, от действий профессиональных управляющих, которые будут покупать акции, которые они считают нужно покупать, которые должны вырасти в цене. Естественно, задача управляющих заработать для вас как можно больше денег. Всегда ли они с этим справляются? В этом вопрос. Давайте посмотрим историю. Взаимный фонд э, истоком является вот первый фонд, созданный в 1924 году. Хедж-фонд гораздо позже, в 1949 Конечно, взаимных фондов по капитализации их больше. Вот на текущий момент ну, приблизительно 40 триллионов долларов. И более 30 тысяч различных взаимных фондов существует в мире. Я сейчас, ну, сюда не знаю, наверное, сюда и. ПИФов не так много у нас в России, поэтому мы сильно эту картину не изменим. То есть вы должны представлять, что взаимный фонд аналог, аналог у нас ПИФ. Хедж фонд аналог ФБУ. Хедж фондов гораздо меньше и активы составляют порядка трех триллионов долларов. Но вы видите, что деньги достаточно немалые в мире. Взаимным фондам разрешено покупать только акции и облигации. И доступно они для всех желающих. А вот хедж фонды разрешены другие более Опасные, более, более высокодоходные, но при этом более рискованные, различные деривативы с этими активами. Это фьючерсы, это опционы. Но здесь порог входа, во-первых, от миллионов долларов. И здесь могут э, участвовать только профессиональные, то есть не все люди. То здесь должны быть квалифицированные, как бы подготовленные инвесторы. Оплата взаимных фондов, как правило, это процент от текущих активов. Хедж-фонд еще, как правило, вводит процент от текущих активов плюс плата с прибыли. И достигает она иногда 10-20% с профита, который хедж-фонд заработает для вас. 10-20% он с этого профита забирает себе. Если взаимный фонд может зарабатывать только на росте активов, только в лонг торговля, лонг или покупка, то хедж-фонды могут зарабатывать также и на падении. И лонг, длинная позиция покупка, и шорт, короткая позиция продажи активов. Но ну, я уже сказал, аналог для России это ПИФ, аналог АФБУ или частное дверительное управление еще, хеджфонд. То есть вы даете деньги какому-то управляющему, который уже сам выбирает, как он будет ваши деньги увеличивать, как будет зарабатывать дополнительные деньги на ваши деньги. У взаимного фонда есть риск потери просадок. А вот у хедж фонда за счет более рискованных инструментов и более высокой потенциальной доходности есть еще повышенный риск. Из-за использования дополнительно плеча. О чем мы говорили, что на чем славится Форекс, что дается огромное плечо и люди сливаются. Хедж фондами управляют профессионалы. Они должны якобы эти риски все учитывать и делать по сути так, чтобы ваши деньги, конечно не, не потерять ваши деньги, а приумножить. Все выглядит красиво, но как правило на бумаге. В реальной жизни, к сожалению, огромное количество примеров банкротства хедж фондов. Был такой известный фонд, одной из крупных банкротств, это 1998 год, Long Term Capital Management. Есть такой фонд, он был под управлением двух нобелевских лауреатов, которые разработали прекрасную стратегию. Вот как видите, с 1994 года фонд рос и вырос он несколько раз, но произошло что-то такое, чего вот эти неглупые люди, я так понимаю, не учли. Но что-то было не учтено в алгоритме данного фонда. И какое-то действие, какое то произошедшая ситуация на биржевом рынке привело к тому, что фонд обанкротился. И очень немаленькие деньги просто превратились у всех в фантики. Есть еще полно примеров. Хеджфонд фонд Tiger Fund, 1993 год, под управлением было 7 миллиардов долларов. И этот фонд тоже обанкротился. 1995 год, 9 миллиардов фондов под управлением Николаса Мауниса, тоже банкротство. И тоже деньги людей превратились в фантики. Очень часто есть ситуации, что фонд банкротится, и затем он создается заново. Поэтому, когда говорят о доходности фондов, берут в среднем доходность фондов, которые на текущий момент существуют. И то, что фонд обанкротился и заново создается с нуля, для вас, как инвестора, если вы вложили деньги в обанкротившийся фонд, вам от этого не горячо, не холодно. Да, фонд восстановился, и он снова готов принять ваши деньги под управлением, но вам от этого совершенно не легче. Вот на текущий момент крупнейший хеджфонд фонд Bridge Waters под управлением Рейния Далё, он составляет 120 миллиардов долларов у него под управлением, где-то 1700 человек сотрудников. Но почитайте его книгу, он прошел через серию банкротств и тоже неоднократно его уверенность в каких-то своих идеях приводила к тому, что он оставался у разбитого корыта. Поэтому хедж-фонды это огромный риск и это только для профессионалов в них я бы вам не посоветовал участвовать. Везде, где вам обещают огромные фантастические доходности, везде повышенные риски. Плюс от, от, отдавать огромное количество денег управляющим, которые, возможно, что они-то свои 10-20 процентов забрали, они забирают их год, забирают два, забирают три года 20 процентов с вашей прибыли. Потом фонд банкротится, вы остаетесь ни с чем, а управляющие остаются в шоколаде. Вот это вот несовершенство этого устройства, несовершенством мира, к сожалению, на текущий момент тоже присутствует, поэтому лучше управляйте деньгами самостоятельно или по той схеме, по которой я вам предложу действовать в дальнейших уроках. Спасибо за внимание.